Всем привет! Вы на канале БК-64. Вечер, отпуск. И что-то вот так вот я подумал, давненько у нас не было рубрики бложек. Хоть я и говорил, то, что этого не будет, этой рубрики. Вот она и есть. Такой небольшой промежуточный видео. Тема данного видео, как серьезно тебя загнул, Пойдет о том, что у нас одно видео на канале набрало больше 700 просмотров. Даже если народ просматривает по секунд 20 этих частушек, у меня видео на минуту 20, насколько я помню, 700 больше 700 просмотров – это вам ниху мухры. И еще такой момент, то что у нас целых 25 человек уже на канале подписанных потихоньку это все у нас э, развивается потихоньку новые идеи создаются придумываются новые видео так сказать небольшой промежуточный итог вот этому событию, а для меня все таки 25 человек, это четверть сотни это уже событие и как и 700 просмотров Прям честно скажу Ребята, спасибо вам большое и, и ребята, и девушки Что смотрите данный канал э, И эти частушки Смотрите и другие видео Есть не только частушки Вот, вот этого гармониста Который набр непосредственно набрал вот эти 700 просмотров Больше 700 Там есть и другие видео интересные Сказки Кащеюшек тоже смотрите Интересная такая необычная стихи. Хоть и... Маленько замодренная. Вот. Сейчас через недельки, полторы, отпуск у меня закончится. И мы с новыми силами пойдем в бой. В видео будут создаваться различных вообще направлений. Идей много. И сейчас они уже воплощаются в жизнь. В ближайшее время все-таки приобретется камера. Видеокамера. фотоаппарат снимать. Не очень удобно На канале где-то в октябре Или ближе к середине ноября, ближе к середине октября Скорее всего это будет эм, Выйдет Большой концерт Любителей гармонистов Балашовского района Саратовской области Отдельные участники На этом концерте Уже выпускаются Почему я их называю гармонист Гармонист такое то фамилия, и имя, отчество. Потому что я с отцом собираю именно любителей гармонистов, которые самоучки, которые, может, и плохо играют, но они от души это играют. Они не учатся по нотам, им это не нужно. Они поют для себя. И, как вот вы уже убедились, вот эти частушки гармонистов, это записано... Этот гармонист не имеет музыкального образования. Но, как видите, и поет, и играет. Я бы, я бы так сказал, что вполне неплохо. Вот. <coughs> видео гармонистов будут еще выходить. Материал накоплен немало, только редактировать. Сейчас немножко так <coughs> во время отпуска делами другими занимаюсь. Поэтому видео пока что вот чуть-чуть пореже выходит и гармонисты не выкладываются сейчас выкладываю то что попроще вот потому что все-таки с гармонистами монтажа в разы больше дальше в ноябре месяце на на канале bk64 то есть вот на котором вы смотрите на нашем канале выйдет видео Концерт, инструментальный концерт народного вокального ансамбля Любава. Это концерт с добавлением инструментальных номеров. Будет либо 3, либо 4 инструментальных номера. В общем, вот в этом полугодии, вот в этом году, учебном и уже дальше, <coughs> скажем так, творческом сезоне. Упор будет именно на инструментальные номера. Понятное дело, что у меня на работе, помимо этого, остаются немало других дел. Это и театр, видео тоже будут выходить на этом канале. Добро уже получено, так что смотрите, ждите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я для вас стараюсь, ребят. Вот. Будут выкладываться видео продолжения по ремонту музыкальных инструментов. Это без этого, извините, никак. Хоть это кому-то это тягамутино, хоть это кому-то не нравится, но извините, у меня такое, такое хобби. Там накопилось куча инструментов, которые, в принципе, мне нужно еще отремонтировать. Помимо этого будут выкладываться инструментальные обработки. Попробую новый формат видео, кавер-версии песен. В несколько инструментов ну, вы, в общем, задумку вы увидите, опять же таки, на канале Подписывайтесь, пожалуйста, подписывайтесь Я для вас стараюсь и для себя в том числе Это же кайф, это же... Ну, разве не интересно посмотреть творчество других людей? Варианты песен, какие-то стихи Просто посмотрите и насладиться какими-то вот интересными моментами А кому-то, может, это и в пользу пойдет в плане ремонта музыкальных инструментов в плане, может, кто-то спортом займется, точно так же, как и я занимаюсь. Видео по спорту, к сожалению, подзависло, но вы не переживайте. Спортивный челлендж будет, но будет чуть-чуть попозже. А вот, поэтому ждите. Но он будет, это точно вам говорю. Я за кадром попробовал сделать, и поджиманием, в общем не получилось у меня выбить 450 отжиманий за день поэтому 300 отжиманий за день это будет нормально за 7 дней соответственно 200 вот этот вот режим нормально будет а, что еще хотел сказать теперь я есть в инстаграме ссылочку я на свою страницу прикреплю ниже пока что там всего лишь одно видео вот. Но потихоньку это все будет развиваться. <свист> Когда выйду с отпуска, продолжу оптимизировать канал БК-64. Потому что много нюансов, какие хотелось бы исправить. Много моментов, какие хотелось бы вообще убрать и по-другому сделать. Опыта как такового нету. Все приходит методом проб и ошибок. вот. <свист> Поэтому... Все еще в процессе будет развиваться трейлер, тизер, так сказать, анонс к YouTube каналу выйдет прямо в ближайшие дни, и это добавит очередной пунктик положительный в, в рубрику, а, в копилку раскрутки канала БК64. Вот Осталось чуть-чуть доработать э, текст И в принципе видео уже будет готово И скорее всего на инстаграме В инстаграм выложится это видео Я разобрался как выкладывать туда эти видео В каком формате, в каком разрешении, в каком качестве Для меня темный лес Все выкладываю через компьютер Потому что через телефон мне лично неудобно и непривычно а чё так? О чём я еще не сказал? Э -э, стихи. Рубрика. Стихи. Будет эта рубрика. Восстановится. Ну, в смысле, продолжится. На сказках это все тормознулось, к сожалению. И маленько я к этому охладел в свое время. Но вот с начала учебного года с Сначала творческую сезона, И у нас длится с сентября по июль месяц Стихи будут тоже выкладываться И авторские, и может даже Чтецов декламаторов каких-нибудь Какие-нибудь стихи забабахаем Кто его знает, что мне в голову придет в мою больную Или в отцову голову Как вот в случае с гармонистами Это вообще его идея, Батянь, ты так и знай Коль ты просмотришь это видео, знай Ты хороший человек но чуешь, что ты икаешь очень часто. Потому что каждый раз, когда дело касается всех этих организаторских моментов, Батяне низкий тебе в кавычках поклон с твоей инициативой. Хотя такой же. Мы с тобой два каче это сила. Дальше. Пока что зависла рубрика по изготовлению фигуры волка. На канале даже первая часть еще не обработана, но все это в процессе выложится. Нету гриндера, нету бурчика и подходящих инструментов. И дел помимо этого вот так, вот, куча. Поэтому не обижайтесь, но видео пока что тоже со временем это все будет выходить. Канал, опять же повторюсь, не только музыкальной тематики, он вообще в творческой на тематике. У него и те, смесь театра, музыки, эм, какого-то хобби. Взять тот же самый кубик Рубика, даже мы, наверное, пойдут. Эм, может быть, даже пару видео выложим по кубику Рубику. По сборке кубика Рубика. Как это все у меня происходит. Эм, почему бы и нет? Так что... Вот такое вот небольшое включение. Если что-то и забыл сказать, то и ладно. Главное, вот все вроде основной перечислил. Поэтому подписывайтесь на канал. Спасибо, что вы смотрите канал БК-64. Ну и ждите продолжения, ждите новых видео. Всем удачи, всем пока. И всем хорошего отдыха.